всем привет ребята с вами дима и сегодня мы поиграем в Minecraft легенды это новая игра которая вышла ну она наверняка еще в таком поле тестовом варианте но она уже вышла ее уже можно купить а вот поэтому если кто-то захочет можете ее купить а мы начинаем язык текста язык озвучки русский показать субтитры размер текста продолжить начинаем Блин, давай. Очень хорошие ролики сейчас здесь показывают. Ого, нифига себе, микрофон. зомби который с жителем кстати да реально такие есть баги которые делают так чтобы зомби были дружелюбными реально такие есть баги Погодите-ка, секундочку. Почему? Наверняка громко сейчас на записи, да? Ой, что там происходит? Блин! Пропустить. Блин, я пропустил. Я не хотел пропускать. Так, о. ну ладно, давайте выберем. Это наш главный персонаж, так понимаю. Ну, срадно, они как-то немного выглядят. Погоди. Я случайно пропустил. Ну, пускай вот это будет легендой. режим схватки потерянный лег а здесь очень большая компания ну небольшая компания а большая игра так выбрать игру э -э, новая история да друзья в игре онлайн ребята я могу и с онлайн поиграть э -э, новая история ух ты нифига себе реально загрузка как в майнкрафте центральный тигр может и у вас чего то хотите устать сколько времени усталость делать наступление темноты карта подскажет вам точное время суток о, здесь у нас еще и ночь будет. Нифига себе, я думал, что не нибудь На самом-то деле будет, смотри. Ого, смотри, изменяется все. Реально, ночь будет у нас. Походу будет немного сложновато нам играть, потому что у меня очень темный экран, ребята, он очень контрастный. И темные становятся более темными, а яркие моменты очень яркие, яркие. Понимаете, да? Я не знаю, как я это буду, конечно, делать, но давайте попытаемся, может получится. Ага, снот день, достает ночь и так далее. У нас, по-моему, тут разрушенная какая-то местность. Такое ощущение, знаете ли. Смотрите, какие-то там текстуры загружаются. Привет! Привет. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо. У меня в таких поездках всегда... Спасибо за то, что у вас хватило смелости прийти. Я, Я, Я есть знание. Жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Но на этот мир напали, и нам нужна помощь. Грязные пиглины покинули свой огненный край и намерены завоевать эту мирную землю и всех существ, которые живут здесь. Помогите нам! Сделайте так, чтобы этого не произошло! И не волнуйтесь, вы не будете одни! Вот! Всегда хотел это сказать. Мы представляем Подарки. вам... Если сыграть на лют неправильную мелодию, спешики будут собирать для вас ресурсы, хранить их и строить все, что понадобится. В этом случае зажгите огни творения. Ланя призовет на вашу сторону друзей. более мы помогли нам сформировать верхний мир, и теперь они будут помогать защищать его. И последнее, но не менее важное. Это знамя мужества. Поднимите его высоко, и этот мир придет вам на помощь. Если честно, голод колосса у них не... Иглины ненасытные. Они уже закрепились в верхнем мире, и если их не остановить, сожрут там все. Мы не подготовили существ нашего мира к этому дню, но мы верим, что вы сможете. Вот почему мы обратились к вам. У них голоса, короче, не соответствуют их нему образу. Вот этот вот большой разговаривает, как маленький чудак. Привет. Вот как вот этот. И этот, наоборот, как взрослый какой-то большой. У нас не так много времени, но его хватит, чтобы показать вам кое-что об этих... этих инструментах. Но здесь есть баги, ребята. Ну, типа, немножечко с озвучкой Проблемы. В верхнем мире теперь, когда пришли пиглины, чем раньше вы освоите эти инструменты, тем лучше. Идите к действию. Мы начинаем. А, они меня обучают. Бегите к действию. Выберите действия э, произносить включить или вы... А, ну, в принципе, типа управления. Супер. Так, а теперь за дело. Верхний мир наполнен а? ресурсами, которые вы можете собрать, чтобы сражаться с пиглинами. И именно здесь появляются спешики. Сыграйте определенную мелодию на лютне, и они соберут для вас все, что угодно. Обзор ресурсов 60... Заберите 60 деревьев поблизости. Удерживайте, чтобы прийти к режиму строительства. Так, перемещайте зону сбора. Нажмите, чтобы подтвердить зону действия смело. Подтвердите эту зону действия мелодии сбора. Я принес мышечку, потому что. Секунду. Я принес мышечку, потому что играть невозможно без мышки. А, что, походи. Отлично. Доберитесь до места действия и соберите немного камня при помощи лютни. А. Неплохо. Давайте повторим. На этот раз сыграйте мелодию для сбора камня. Собрать камень. А, а, удерживайте, чтобы перейти в режим строительства. А, удерживайте, чтобы перейти в режим строительства. Обозначьте зону сбора. А, походи, погоди. Удерживайте. Нажмите, чтобы подтвердить размещение мелодии сбора. А, то есть я ставлю, получается, и весь камень, он исчезает, да? Я! Прикол? У вас есть все необходимое. Это первый шаг. Шаг второй. Сыграйте мелодию который вдохновит спешиков на создание того, что вам нужно. Не себе. Так, постройте лестницу, чтобы добраться до меня. Сэм. Рампа. Победи куда, куда им надо. сейчас блин блин блин блин тихо тих, тих. а знаете платформу которую построили спешики можно использовать и как лестницу это уж с какой стороны посмотреть Ля, смотри я построю лестницу круто так отлично Лестнице позволит сэкономить кучу времени. Воспользуйтесь огнями творения, чтобы призвать друзей на битву. Лазурит поможет этому пламени ярко гореть. Можете взять немного из сундука, чтобы сыграть мелодию спаунера. Взаимитесь, откройте сундук рядом с действием. Нажми Q, нажмите и стоя рядом с сундуком, чтобы его открыть. Нашел сундуки 146 Вы нашли сундука 146 дерева 50 разлурита Х Так Куда их ставить? А, спаунер гарема Давайте тогда Не знаю, давайте потом посмотрим Куда нам его лучше поставить Я даже не знаю куда Давайте посмотрим. Так, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, строит. Так, прекрасно, в каждом исполнении есть открытые огни и творения, способные призывать ваших союзников. Господи, зачем я это читаю все? Удержите, чтобы создавать проблему, пока строите рядом. А так. -а. <музыка> а -а -а -а. Подожди, подожди, подожди, подожди. А что мне надо делать? Голим не очень хорошо умеет сражаться, но пойдут за вами. Приведите ко мне своих друзей при помощи знаний смелости. Отправить в действие. Нажмите кнопку, чтобы заставить ближайших големов следовать за вами. А -а, -а, а! а! Стоп! Смотри, смотри, смотри, смотри! Отлично! Чтобы гольмы перестали следовать за вами, снова используйте знамя и попросите их остановиться. Ага, так. А, удерж... Так, удержите кью, чтобы големы перестали следовать за вами. Отлично. Здорово. Вы также можете использовать знамя, чтобы отправить своих друзей в любое место. Отправьте их действовать. Направьте галемов в действие. Нажмите, чтобы отправить ближайших галемов в ту сторону, куда вы смотрите. А понял понял понял понял. То есть типа я должен с, с ними рядом находиться чаще. Сейчас, сейчас, сейчас. Погоди, погоди, погоди, все, они следуют за мной Поставьте флаг и отправьте их ко мне Так Привет, мои маленькие друзья Ну, немного боги есть Нельзя то, чтобы пустить Биглинов в колодец судьбы Поэтому мы создали несколько фальшивых Чтобы вы могли попрактиковать использование знамени в бою Нажмите, чтобы отправить големов к Пиглина. Погодите, а где этот маленький чудак? Я не могу понять, где он. Что-то на такой... Знаете, такое ощущение, как будто... погоди погоди погоди погоди нужно еще разобраться Помните, что ваши друзья будут идти за знамени мужества когда вы его поднимете. пиглины будут атаковать пока вы не разрушите эти казармы Погоди, как? Я не понимаю, как походить пожалуйста, нам надо поторопиться, а Понятно. Прикол, я думал. Прикол. Вы это сделали. Теперь, если примените полученные знания в бою, у Пиглинов не будет и шанса. Хорошо, что вы готовы. Нам пора. Все, нас научили, окей? Селодные Силодни... с... с... с... подарки. Чего? Я ничего не понял. Так, окей. Еще раз спасибо за ваше мужество. Быть вашим союзником. Мы будем с вами все время. Видите, видите, какие-то есть баги со озвучкой русской, но... Все-таки нормально. Так, смотрим, что у нас получилось. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Давай быстрее грузись, а то у меня, как-то знаете, странно, что оно так долго. Так, нас встречают уже как такого героя. Но я уверен, что в конце игры нас будут считать прям супергероем, и нас все будут праздновать, чтобы выиграли. Добро пожаловать в наш мир. Мы хотели бы представить вас должным образом, но деревня нуждается в вашей помощи. Пожалуйста, сходите к ним. У вас есть компас и карта. Используйте их, чтобы убедиться, что вы идете в правильном направлении. Так, ну нам нужно идти вот сюда. Мы оставили для вас кое-какие ресурсы. Не забывайте, что спешики могут собирать материалы, пока вас нет на базе. Занятые спешики, довольные спешики. Вы нашли новый ресурс. Погоди, погоди, погоди. С, ЦВ... А, то есть я могу ставить, да, кого-то, окей, понял, все, все. Ну, немножечко сложновато, но в принципе нормально. Возьмите и, наж... и посмотрите на карте. А нам куда надо, погоди. А нам куда надо? Ну, ну нам показывают что сюда нам надо. Не знаю, конечно, но показывают, что сюда. Ну, Давайте идем. Это, знаете, как будто шейдер BSL такой здесь стоит, только немножко упрощенный. Иссушенная саванна. <гас> Ой, ребята, как прикольно выглядит. Все. Так. Но мне типа почти надо на юг и типа. Ну да, вот эта дере деревня, вот она показывает. Видите, ее на карте. На деревню напали скорее туда. Пожалуйста, поторопитесь. Пиглины, неумолимы. А вот деревня, смотри, смотри, вот я ее вижу уже. Да, смотрим. Ты хляп? А, их здесь их в клетке засунули. Лес, какие там этими сушами огромные, да? Так, надо их нам всех поубивать, я так понимаю. Окей. Этих маленьких розовых монстриков надо остановить. Быстрее, быстрее! Вы должны избавиться от всех пиглинов. Не забывайте строить спаунеры, чтобы призывать союзников сражаться на вашей стороне. Ляпис пиглинов можно использовать для подпитки спаунеров. Соберите ляпись, чтобы пламя никогда не угасло. Так-так-так-так, все убиваем. Блин, мне еще сложно к управлению этим. А как нам это? А, подожди. А, открыть клетку Q. А, вот таким вот образом надо. так так так, так все-все-все, понимаем чуть-чуть. Ой! Все, мы их уничтожили. Так, окей, отлично. Я... Ой, какие-то банки только что были, вы видели? С, с текстурками. Ну, не с текстурками, а с этими модельками. Красность но деревня разрушена. Пеглины уничтожили фонтан. С хижиной Плотника вы сможете отремонтировать сооружение поблизости. Спешики помогут вам с постройкой хижины. Хижина Плотник. Погоди, погоди, погоди. А, они все дома разрушили, да? У вас есть инструменты для ремонта сломанного фонтана. Если вам не хватает дерева или камня, обязательно соберите еще... Погоди, погоди, я не помню, где, ну как типа надо... Я не помню, как нам надо... Но вы поняли, короче, как нам добывать дерево. Помню. Тих -тих -тих. Какое облегчение вода снова течет Пиглины вновь напали на очередную деревню нельзя терять время нужно спасти мирных сельчан ну ладно пока что мы не будем э, все вот это делать короче ну, сегодня мы и так уже посмотрели на Майнкрафт Легенды. Я хочу уже побыстрее выпустить видео. Эм, в общем-то, мы посмотрели новую часть Майнкрафта. Уже интересно. Уже спасаем там всякие деревни. И будем продолжать следующей серии. А я наверное, на этом заканчиваю. Всем удачи, ребят. Всем пока.